Но перед началом этого ролика советуем посмотреть видео которое мы сделали год назад чп в владивостоке на острове русский 30 автомобилей более 30 автомобилей массово ушли под лед то есть ссылочка на это видео будет в конце этого ролика и в начале этого ролика вылезет ссылочка наверху поэтому заходите не стесняйтесь будет интересно почему советуем потому что начался сезон рыбалки подледной ловли у нас уже несколько человек утонуло и уже довольно много автомобилей провалилась подлет поэтому смотрите ребят всем привет находимся на авторынке зеленый угол сегодня у нас такая будет необычная стоянка посмотрите находимся на самой сопке на самом верху весь рынок практически как на ладони я к чему веду многие приезжают и в принципе вот на а вот эту стоянку не поднимается, потому что многие они просто не знают. А машины здесь есть, и машин довольно много. Сейчас мы с вами посмотрим, что там продается и сколько оно стоит. Итак, как сюда попасть? Есть несколько вариантов. Перед рынком. Он там заезд на рынок, перед заправкой направо. И здесь идет одна грунтовая дорога. Наверх, наверх, наверх, вокруг. Ну и, собственно, попадаем мы с вами на вот это вот стоянку второй вариант через э, пятую стоянку через низ обустроены вот такие вот лесенки попадаем опять же сюда ну и третий вариант через вторую стоянку ориентир трубы то есть на авторынок зеленый угол въехали проходим трубы сразу поворот направо по грунтовочке вдоль рядов поднимаемся наверх ну и, собственно опять по лесенке по лесенке по лесенке оказываемся мы здесь. Вот, а здесь, как бы, ну, можно сказать, две стоянки, вот раз стоянка. Здесь несколько продавцов. И вторая стояночка вот чуть подальше. Но туда мы с вами сегодня не пойдем. Сегодня именно здесь. Посмотрим по наличию автомобилей. Видим аккорд, Вокси, mazda еще одна mazda Nissan sirena Honda Step -Wagon. Не везде есть сцены, поэтому мы немного прошли. Поднаписали ценники. Итак, Mitsubishi Delic. Передний привод 2 литра с деликами все очень сложно автомобили 4 воды их просто просто нет d 5 такой красивый цвет 13 год 1 миллион 170 тысяч рублей автомобиль на зимней резине он без литья повторители на штамповках задние двери у нас раздвижные, как знаете сиденье у нас в чехлах автомобиль аукционный оценка 4 балла пробег 112 тысяч окрас по левой стороне плюс замены передней левой двери климат-контроль два подлокотника посередине значит столик два подстаканника все по стандарту руль идет обычный не кожаный левая дверь электро сзади сплошной ряд сидений тоже все в чехлах комфортабельный Удобный, надежный минивен. Микроавтобус. Такого, я по назвал джип-класса, да? Именно по проходимости. Большой клиренс. Ну я имею в виду, если 4WD. Вот D5, 4WD постоянно спрашивают. Следующий автомобиль идет. Это уже кроссовер Nissan X Trail. Конкурирующие автомобили между собой. Nissan X Trail. И subaru forester по внешнему виду почему-то многим нравится x а по надежности всем нравится forester Итак, nissan x-trail 2014 год 1 миллион 425 тысяч комплектация не из богатых установлено литье летняя резина он открытый салон ну, типа как кожаный по факту это не кожа три с половиной балла замена передней правой двери окрас переднего правого крыла окрас задней правой двери пробег 103 тысячи подогревы горный тормоз горный спуск климат-контроль коробка передач вариатор обязательно прям обязательно Проверяйте вариаторы на Nissan, кто решил себя приобрести. Ну давайте посмотрим немного Субару Форестера. сюда залезем еще. Комплектация, говорю, не богатая. Субару Форестер белый цвет, это идет дорестайл. Style неплохая комплектация туманки сонары омыватели ксенон датчики при столкновении система ISI, подогрев лобового стекла тринадцатый год 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч повторители бесключевой доступ ага он у нас закрыт родное Субаровское литье кстати литье стоит очень дорого двигатель двухлитровый есть труба кстати говоря turbo nissan Жук. 1 миллион сто десять тысяч шестнадцатый год turbo 190 лошадиных сил У него датчик при столкновениях уши окрашены в красный цвет штатное литье бесключевой доступ по салону также идут красные вставки антиюз датчик при столкновении движение по полосе зеркала регулируются складываются дуйки кожаный руль прошиты красной строчкой сиденья такие интересного плана два подстаканника тот же самый вариатор тоже нужно обязательно проверять но мне вот как-то жуки не нравится это более такой женский вариант плюс мне не нравятся вот эти ручки, как навязали высоко далеко тянуться и сзади маловато место детям до да, спору не детям будет отлично но взрослым будет мало места багажное отделение посмотрите в каком состоянии багажное отделение Сейчас пойдем посмотрим аукционик четыре с половиной балла он должен быть кнопка глонасс так понимаю аукционник Аукционник есть, да, половиной балла, пробег 76 тысяч, кузовщина, кузов у автомобиля целый. Кстати, что касается аукционных листов, надо проверять, особенно особенно USS Аукционы. Mitsubishi Outlander, гибридная версия автомобиля, туманочки, хром, решетка, я имею в виду тоже штатные литые диски ну клево не смотрятся конечно диски хорошая резина тринадцатый год полтора миллиона стоит данный автомобиль кстати сегодня проверяли он того вот лендера был куплен 118 тысяч пробег на нем был есть интересная дверная карта кожаная вставка такая серенькая вставочка интересного плана а здесь идет две накладки чистейший аккуратный салон 4 воды блокировка вот такого вот плана ручка переключения передач климат-контроль полный мультируль 114 тысяч пробег отсюда вижу кожаный руль кнопка старт смотрите в каком состоянии по частоте автомобиля аж садится не хочется туда вот а, лендер что мне нравится в лендеров посмотрите сколько места Сзади очень много места, я имею в виду между коленом и спинкой переднего пассажира, ну, также водителя. Так, туда не пойду. Задняя дверь электро, 114 тысяч. Далее стоит минивэн Toyota Isis черный цвет фары линзы комплектация платана строгий аукцион 875 тысяч автомобиль 2011 года то есть чем отличается платана от простой комплектации ну по внешнему виду это конечно же обвесы это уже идет рестайлинг рядом стоит еще один Nissan X Trail комплектация побогаче чем у черненького есть даже регистратор сонары летняя резина антенна выдвижная штатное литье 1 миллион четыреста семьдесят пять тысяч рублей автомобиль 2015 года ну экстрен мы открывали не будем углубляться следующий автомобиль это toyota harrier так 2 литра сказал исис 18 уйдет. toyota harrier есть версии двухлитровый передний привод есть 2,5. и автомобили также есть 4 vd и есть даже трубовые версии 15 й год 1 миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч бокам клево смотрятся накладки хром, штатное литье тойотовская жирная летняя резина салон Дверные карты кожаные, сделано под дерево. Вот такой интересный ободок. 4 балла, 72 тысячи пробег. Есть окрас по правой стороне. Далее нужно смотреть. Смотрите, который автомобиль открываем. Прям чистенько, аккуратненько. Здесь тоже довольно много места для второго ряда сидений плана выезжает так вот подстаканники. И хорошая багажная. Так, мы туда наверное не пройдем. Хорошее багажное отделение, хорошее в плане по объему. Но хорек такой. Чисто городской кроссовер. Кнопка старт, багажник электро, круиз контроль, полный мультируль. Здесь все сенсорное, на климате, огроменная просто магнитола. 72 тысячи пробег. Далее идет полноценный микроавтобус. Но есть гибридные версии, как данный автомобиль. Есть 4 ВД. Соответственно, гибрид 1.8. А он закрытый. Гибрид идет 1.8. Не гибрид идет 2 литра. Есть комплектация, где второй ряд сиденья сплошной. Есть как два капитанских кресла, как здесь. Автомобиль тоже аукционный. 1 миллион триста сорок пять тысяч рублей еще один аутлендер тоже гибрид 1 миллион так 500 1 миллион пятьсот с чем-то миллион пятьсот десять стоит вот такой вот аутлендер так ну дальше мы с вами не пойдем, ценники не написаны нигде. На Сиенте есть ценник. Передок, тоже минивэнчик 865 тысяч. Зимняя резина, по-моему, по-моему, первый автомобиль, который, который у нас идет на зимней резине. Или ошибаюсь? По-моему, я не ошибаюсь. Туманочки, повторители, бесключевой доступ. Автомобиль открытый, светлый салон. Ну, вот здесь немножко погрязнее. Возможно, он только пришел. Комбинированное сиденье, подстаканник, углубление. Тоже углубление идет, что-то можно засунуть. Крючок вот так вот вылазит аукционный лист. Лежит половиной балла, 120 тысяч пробег. 120 тысяч пробег. Знаете, вот что удивляет, многие пишут им ага, там хлам покупаете, японский, с пробегом там по 80, по 120 тысяч электродверь с левой стороны. Да наш японский хлам переездит все на свете. Так называемый японский хлам. Хочу вам показать багажное отделение в Сиенте. А? Не улететь будут куда нибудь Видите, в чем прикол-то, да? <смех> Многие даже могут, в принципе, не догадаться. Третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений, тем самым образуя просторное багажное отделение. Вот это все до весны у нас не растает. И так, в принципе, по всему городу. 23 тысячи пробег nissan ds 4 воды turbo кстати вот кому нужен кейкар кейкары спрашивают ну прям прям частенько спрашивают вот именно вот такого плана там dsn вагон еще чтобы он был 4 воды еще и turbo вот ладно там ну короче говоря сложно их найти вот он стоит перед вами цвет такой Фиолетовые, фары, линзы, туманки, штатное литье, летняя резина, повторители. Лобовое стекло идет родное. 480 тысяч. Клево, конечно. Смотрится данный кейкар. Задние сиденья у нас. Ух, ребят, сил нету. Ездят вперед. Неудобно. климат контроль подстаканник э, друг ты чё замерз представляете замерз у нас холод блин просто жуткий вообще сейчас будем справлять очень холодно на улице камера спряталась в таком месте сиденья раскладываются нет, зато есть донкрат и насос. Задняя часть автомобиля. Мультируль, руль кожаный. Пробег 112 тысяч на автомобиле. Аукционный лист прилагается. Да, есть окрасы. По правой стороне зато, зато честный аукционный лист и честный пробег. Они как все любят купить автомобиль с пробегом 20 тысяч. По факту там 1320. На нем, видите, он стоянка, про которую я говорил дальше. Toyota Prius, свежий, последний кузов. Цена цена не указана здесь, но миллион миллион плюс. Кстати, они есть 4 ВД. Days. Ну это понятно, то что кейкар 07, да? Я не сказал про э, двигатель вариатор, сиента полторашка, Honda Freed, Freed, Frit Spike, то же самое полуторалитровые все на вариаторах, кроме 4WD Toyota CHR. Цены нету, Honda везель, хорошая комплектация. Цена не указана. Автомобиль закрыт. Импреза. Темно-серый цвет Тоже закрыт автомобиль. 950 тысяч. 15 год автомобиль. Система SI. Ну, все то же самое по этой системе, да, как в Субаре. Кстати, вот субарь стоит уже э, рестайлинг. Ну, далеко, тот не увидите отличается он ну, немного по салону вот по передним фарам и по задней части немного есть отличие ага, он открытый не узнаете что нравится в них дверь так прям массивно открывается тоже чистенький аккуратненький салончик кожаный руль круиз контроль кстати субарики редко чтобы был мультируль полный именно чтобы было переключение магнитола звука. Подогревы задние есть. Так, не помню, багажник открывал? Нет. На первом, по-моему, нет. Ну и, собственно, мне нравится багажное отделение здесь именно по объему. Единственное, знаете, что мне нравится? Здесь есть перегородка. Есть комплектация, где есть задняя дверь электро. Вот этот перегородочка мне нравится. То есть поспать не поспишь в автомобиле. Рядом стоит еще один минивен. Toyota Виш, 1.8, вариатор. Есть передний привод, есть автомобили 4 ВД. 865 тысяч. Штатное литье, летняя резина. Он закрытый, без ключевой доступ, светлый салон. Так, это что такое? Это у нас стоит шаттл. 995 тысяч есть туманки красивый интересный цвет датчики все присутствуют повторители также бесключевой доступ обвес тоже закрыт сонары есть это ребята идет полноценный полноценный гибрид рядом стоит аккорд гибрид 2 литра штатное литье хромированные ручки автомобиль у нас закрытый довольно довольно комфортабельный автомобиль еще один приус приус он закрыт такой молочный цвет 16 год 1 миллион двести 210 тысяч рублей ну что сказать легенда да наверное можно сказать про боксы соксиды неубиваемый надежнейший автомобиль цена правда кусаться стала за такой автомобиль 16 год 670 тысяч стоит он наворотов здесь никаких нет все просто удобно и ясно и доступно есть передний привод есть 4 воды это у нас xv 2 литра вариатор вот эти автомобили тоже идут на вариаторах предыдущие кузова были на автоматах 1 миллион 190 тысяч рублей автомобиль 2013 года все 4 ВД. есть гибрид есть не гибрид так ребят ну вот такое вот у на сегодня видео получилось в принципе обошли довольно много автомобилей понятно то что мы не все пооткрывали на улице очень холодно вот как видите автомобили есть есть аукционные автомобили вот не забывайте про вот эту стоянку еще раз покажу где она находится то есть собственно вон он сам рынок идет вон он, вон он а мы находимся на самом верху на сегодня будем заканчивать. Не забывайте подписаться на наш канал. Обязательно поставить палец вверх. Поддержите нас. Всем пока.